Дорогие феи, я вам предлагаю прилечь. Наша сегодняшняя практика предполагает горизонталь. Пространство, где вы можете прилечь реально в горизонталь, хоть и на, на полу, где угодно. Потому что мы с вами будем в горизонталь, в горизонталь заземлять, распределять, Всю свою работу. И вы можете, да, настолько хорошо полежать в этой горизонтали, что даже, как говорится, нечаянно уснуть. И если вы имеете такую возможность уже лечь прямо в кровать, или вы вдруг уснете, то я когда закончу наш полет и э, выключу наш эфир, и придавайтесь опыту кайфования, расслабляйтесь, ложитесь. Ложитесь. И мы немножко побудем в процессах погружения. Закрываем глаза. Я буду сопровождать наше поле. Поэтому буду у вас на экране тоже с закрытыми глазами. Положи свою левую руку на сердечный центр, а правую руку на живот и делаем глубокий вдох вниз живота и выдох. Очень медленный, комфортный, плавный выдох. Вдох в грудь, на полную грудь. И с выдохом выдыхаем звук хау из груди. И делаем глубокий вдох. Вниз живота и рас, раскрываем также и грудь. Вдыхаем и в живот, и в грудь. И выдыхаем. И сжимаем живот. Выдыхаем весь воздух. Весь воздух. Как будто бы позволяем продавить живот. Дожимаем воздух, выжимаем весь воздух. Просто слушаем. Теперь как дышится, как колышется, как гладь воды, дыхание, как структурирует дыхание сознание, успокаивается, И мы сейчас с тобой представляем, как ты лежишь на глади воды. Горизонтально. И делаешь глубокий вдох. И с выдохом погружаешься под воду. просто тонешь, С выдохом, выдыхаешь и тонешь, и вот ты уже под водой, глаза закрыты, ты тонешь, идешь на дно, падаешь, Падаешь, отдаляется от тебя свет, солнце, небо, остается где-то там наверху. Дыхание замедляется. Становится очень длинным вдох и выдох, а ты все падаешь, тонешь, тонешь, погружаешься. Глубина такая, что ты уже не видишь солнца, небо, вокруг ничего нет, только свободное падение. и ты проходишь насквозь через стихию Земли, чувствуешь, как твоя спина касается дна, и дно тоже растворяется, и ты падаешь, падаешь дальше, падаешь, как будто бы в открытом космосе, в котором уже нет гравитации, нет законов притяжения, нет стихий, но есть точка твоего напряжения. Одна точка, последняя точка напряжения первичного спазма Чувствую в своем теле, где эта точка? Где эта точка в твоем теле? Тело. Где во мне точка моего напряжения? Иди за зовом этой точки, представь, что она похожа на ушко у иголки, она как воронка, и ты просто ныряешь в нее, падаешь, падаешь в эту точку. Не нужно ни о чем думать, крутить картинки, образы, просто чувства и глубоко души, растягивая расстояние между вдохом и выдохом. Эта точка напряжения дает первичное базовое искажение. Глядя через которое на мир, ты периодически теряешь связь с истиной. Теряешь связь с собой любовью, с собой светом. И с собой, которая расслаблена. И прямо сейчас ты лежишь в ней. Ты в ней находишься. И ты ею являешься. Ты — твое напряжение. Ты и есть эта точка. А теперь сжимай свои руки в кулаки и положи их рядом с своим телом, и натянув руки вдоль тела. Делай очень глубокий вдох в живот и в грудь и задерживаешь дыхание, напрягая все свое тело, сжимая зубы, сдавливая челюсть, скрючивая пальцы на ногах, почувствуй напряжение до дрожи, до тряски. До безумия, сильное напряжение, сжаты глаза, сжаты ноздри, сжато горло, спина, живот, таз, ноги, пальцы, волосы. В напряжении все внутренние органы. И глубокий выдох, если ты можешь это выкрикнуть, выкрикни это. И расслабь руки. Расправляешь пальцы. Раскрываешь ладошки. И еще раз. Но теперь поджимаешь свои ноги, коленки поджимаешь к своей груди, руки вдоль тела, сжаты в кулаки, и делаем глубокий вдох, еще раз, глубокий вдох. И сжимаем все свое тело, сжимаем ноги, прижимаем свое дыхание, как будто бы на нас кто-то давит своими ногами, как бетонной плитой максимально, максимально, максимально глаза сжаты, уши сжаты, все мышцы тела, все-все-все-все-все промежность, внутренние органы. и выдох с выбросом ног, и ноги вперед, ноги расслабила, пальцы рук раскрыла, Последний раз внутри своей головы, внутри своего сознания увидеть себя лежащей горизонтально и представь, просто представь внутри своего сознания как ты сжимаешь кулаки, как ты делаешь глубокий вдох. Не делай этого на самом деле, а представь, как ты задерживаешь дыхание и как именно скручивается твое тело, что с ним происходит. Какие спазмы оно проживает? Что оно чувствует? Просто представь это. Дай вырасти этому образу, этого тотального, глубокого напряжения. Увидь это. И внутри своего сознания в этом образе ты делаешь выдох, отпускаешь весь контроль. И этот образ внутри головы, внутри твоего сознания растекается, по всему телу здесь и сейчас растекается вибрация расслабления, как волна с головы по спине. По груди, через живот, таз, ноги, колени, стопы, пятки, ниже пяток. И эта волна, как звук, как вибрация, расходится в твои корни и расслабляет твои корни, расслабляет всех женщин твоего рода, расслабляет всю природу, Расслабляет. Расслабляет. Делая глубокий вдох. И с помощью выдоха уводи с макушки до пят. Волной остатки напряжения, как будто бы вода смывает и расслабляет, расслабляет, расслабляет. И ты чувствуешь невесомость, эту горизонтальную невесомость. Себя в космосе, космос в себе, полную растворенность, целостность погруженность и единство и просишь свое сознание внутри себя внутри своей головы показать образ тот эталонный образ Тебя человеческой, счастливой, сияющей, целостной женщины, какая ты, почувствуй себя, какая ты. полностью расслабленная внутри и тотально целостная, ценностная снаружи. Ох. Рассмотри этот образ внутри головы, внутри своего сознания. Зафиксируй его. И теперь очень медленно, нежно и плавно. Проплыви всем этим образом через свое тело. Этот образ спускается в сердце. Зафиксировался. Закрепился. Он проходит живот. Проходит через всю спину, проходит матку, зафиксировался, закрепился. Он проходит дальше, соединяет ноги вместе, как будто бы они неделимы на левую, правую. Как у статуи, у Лады Берегини, один корень, ноги вместе, нет разделения на мужское, женское, рода, проходит через ноги, через стопы. проходит в землю, в самое ядро земли, зафиксировался, закрепился, заземлился. Сила здоровая, чистая, сильная, душа целостная, защищенная, обереженная, мысли красивые, добрые. Чистые, светлые, ясные, любящие. И я призываю ангелов, архангелов, святителей родов, кураторов, небесных наставников, учителей. В это пространство, в это здесь и сейчас. Для свидетельствования твоей целостности, твоей человеческой, женской полноты, красоты, душевной чистоты и простоты. И ты ощущаешь эту невесомость, ощущаешь свое величие, какое мощное у тебя поле, тело света, как много энергии. И ты ощущаешь, как призывают тебя законы мира Земли, включается магнетизм, законы притяжения, и ты снова проходишь как тело через дно, через землю. Попадаешь на дно океана, в который погружалась и сдаешься, сдаешься потоку воздуха, сдаешься солнцу, которое у тебя над головой появляется сквозь глубину, и ты просто двигаешься по законам природы к нему, тянешься к свету, горизонтальное тело через всю воду поднимается, поднимается, поднимается, Радостно, легко, радостно, легко жить. Жить хочется, хочется жить, хочется жить. Дыхание глубокое, хочется вдохнуть воздух, вынырнуть. И ты выныриваешь, выныриваешь наружу. Делаешь глубокий вдох, как первый раз на поверхности. Чувствуешь свое тело. Оно дрейфует. Мягко. Мягко дрейфует на воде. И ты везде, и ты нигде. И прямо сейчас, если у тебя есть какой-то вопрос к себе духу, к своей душе, к своей божественной воле. Попроси эту точку здесь и сейчас решить вместо тебя эту задачу. Твой самый тяжелый вопрос. Что тебя гложет? Какая у тебя проблема? Здесь и сейчас. Отдай это моменту. Просто отдай. Глубокий вдох, глубокий выдох, положи снова правую руку на живот, левую руку на сердце. И почувствуй единство того, что было, с тем, что будет, через то, что есть. Запомни это. Каждый раз, когда ты хочешь войти в максимальное расслабление, просто закрой глаза, положи руку на сердце и на живот. Сделай один вдох и один выдох. Я расслаблен. И все проблемы решают небеса. я сильная, сильная как женщина, сильная настолько, чтобы быть расслабленной. Я позволяю мужчинам вокруг меня быть пространством напряжения. и отдаю им эту способность, возвращаю им величие этого права. с возвращением в пространство расслабления. Мы делаем глубокий вдох, выдох и соединяем свои руки у груди или в молитвенную позу или на груди. сохраняя в глубине своего сердца маленькую зону ответственности за расслабление. За свое расслабление. и мирная расслабленность во внешнем мире. И если я увижу вокруг себя напряжение, искажение, разрушение из напряжения, вражды или борьбы, я буду входить в свое расслабление. И исцелять все ситуации, все пространства и всех участников. Ибо я дочь моей матери, матери мира. С перерождением. Дыши себя, береги себя, цени себя, уважай себя, храни себя, люби себя, возвышай себя, размножай себя. Защищай себя, расширяй себя, украшай себя, дыши себя через себя. И да пребудет с Тобой свет Отца Небесного и обережное пространство Матери Мира, единство неба и земли, полнота и чистота. Духовная чистота – это сердце твоего высота. Духовная чистота – это сердце моего высота. Духовная чистота – это сердце моего высота. Делаешь глубокий вдох и выдох. И можешь остаться в этом опыте, войти в расслабленность через сон и позволить себе проспать столько, сколько пожелает этот день. До момента пробуждения по доброй воле, по законам обстоятельств, без насилия и каких-либо правил. И если прямо сейчас ты еще не засыпаешь, удержи эту вибрацию, эту чистоту практикой молчания, не разговаривая ни с кем, сейчас, сегодня. Подари это время себе, сохрани эту целостность, эту вибрацию и в тишине ума подготовь себя к сну и спи столько, сколько нужно, пока не проснешься. А я вас всех обнимаю и счастья желаю. До встречи завтра.